Научи меня, как коснуться неба Научи меня душу пробуждать Посети меня, что пронзило сердце Капли мира сыпл благодать Научи меня, как коснулся небо, Научи меня душу пробуждать, Посвяти меня, что раздлило сердце, Капли мира сын, Божья благодать. Я жду тебя Ты нужен мне в каждом мне Тебя зовет душа моя Господь, я жду тебя Все от тебя и к тебе Душа спешит к твоей Тебя. научи меня, как коснулся небо. Научи меня душу пробуждать. Посети меня, что пронзило сердце. В твоей душе Господь, я жду Господь, я жду Тебя. Господь, я жду Тебя. Господь, я жду Тебя.